23 мая в Музее истории Казанского Федерального Университета состоялось торжественное открытие Общественного Центра КФУ «Волонтеры Победы имени Героя Советского Союза» выпускника Казанского Университета Федора Савельева. То, что в Казанском Федеральном Университете сегодня открывается Общественный Центр, это очень дорого. Да? И, как я привык говорить, это начало чего-то нового. Да? И как раз таки, пока мы еще не знаем, да, как-то пересматриваем материалы, что-то делаем, какие-то мероприятия. И как раз таки, когда вы сами в это включитесь, да, мы уже, не, многие из вас уже в этом поучаствовали, как раз таки мы и поймем, как нужно поставить Цель движения волонтеры победы, воспитание гражданско-патриотических чувств у детей и молодежи, сохранение исторических ценностей, основные направления деятельности общественного центра от организации помощи ветеранам войны, благоустройства и оформления памятных мест и проведения всероссийских исторических мероприятий, акций, квестов, посвященных памятным датам и сражениям будут получать Стоит отметить, что членами движения «Волонтеры Победы КФУ» могут стать все желающие обучающиеся университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.